Утепленная шведская плита является современным и энергоэффективным вариантом плитных фундаментов, которые хорошо себя зарекомендовали на грунтах с недостаточной несущей способностью. В чем же заключаются особенности такого фундамента? Утепленная шведская плита или УШП представляет собой монолитный утепленный плитный фундамент неглубокого заложения. Главное отличие УШП от обычной плиты заключается в том, что фундамент утеплен полностью, как в основании, так и по периметру. В фундамент интегрирован и все необходимые инженерные коммуникации – это трубы водопровода и канализации, кабели электроснабжения и системы теплого пола. Благодаря этому утепленная шведская плита считается самым высокотехнологичным и энергоэффективным типом фундамента. Фундамент УШП подходит для возведения 1- и 2 коттеджей, бань, гаражей и других построек. Для устройства такого фундамента не нужно выкапывать глубокий котлован или проводить масштабные земляные работы. Обычно снимается плодородный слой грунта и устраивается песчаная подушка с дренажной системой. На сложных грунтах и уклонах возможно устройство подпорных стенок и насыпей. На изготовление фундамента площадью в 100 квадратных метров в среднем уходит одна неделя. Причем бетонная поверхность плиты уже полностью готова для укладки чистового напольного покрытия. Утепленная шведская плита одновременно является фундаментом и полом первого этажа. При этом для такого пола нет необходимости дополнительно формировать выравнивающую стяжку для напольного покрытия. По расчетам на изготовление традиционного фундамента с таким же функционалом, уйдет около 25-30 дней, а его итоговая цена будет на 20-30% выше, чем стоимость фундамента УШП. Среди достоинств утепленной шведской плиты можно выделить, во-первых, возможность монтажа практически на любом типе грунта, во-вторых, для его сооружения не требуется использование тяжелой строительной техники, также этот фундамент устойчив к силам морозного пучения. Плюсами также являются быстрые сроки возведения фундамента, меньший по сравнению с обычным плитным фундаментом расход бетона и высокая энергоэффективность, так как использование плит экстразионного пенополистирола толщиной в 200 мм, разложенных под основание фундаментной плиты, позволяют добиться требуемых значений энергоэффективности. Кроме этого, плитный фундамент способен хорошо накапливать тепловую энергию, то есть являться своего рода теплоаккумулятором. В течение дня или с ростом температуры такие фундаменты накапливают тепло, а с приходом ночи или понижением температуры отдают тепло в окружающее пространство. Благодаря такому эффекту не происходит резких скачков температуры, а общий климат внутри помещений остается практически неизменным. Поэтому нет необходимости постоянно поддерживать температуру внутри помещений. Тем самым достигается сокращение количества циклов работы отопительного оборудования, а значит и снижение расходов на отопление. Завершая тему энергосберегающего дома, хочется напомнить, что утепление фундамента не только повышает энергоэффективность дома, но и способствует поддержанию комфортного микроклимата в жилище так как за счет отсутствия холодных поверхностей и мостиков холода помещения в доме равномерно прогреваются и сохраняют тепло. Спасибо за внимание, всего доброго и до следующей встречи.